Руководство оперативно-тактических учений, а также привлеченные к учениям личный состав и специальные техники азербайджанской армии, отправились в район проведения маневров. Об этом сообщает предслужба Минобороны Азербайджана. На маршрутах следования колонн, которые будут сопровождаться как с земли, так и с воздуха, организована комендантская служба. Учения продлятся до 18 марта. В ходе учений, с учетом боевого опыта приобретенного вооруженными силами Азербайджана во время Карабахской Отечественной войны. Основное внимание уделяется управлению войсками, приведению их в состояние боевой готовности, перегруппировке, в том числе совершенствованию боевой слаженности и взаимодействия между общевойсковыми объединениями, ракетными и артиллерийскими войсками, авиацией и силами специального назначения. Войска выполнят задачи по борьбе с террористическими группами, незаконными вооруженными формированиями и проведению контртеррористических операций. Оперативно-тактические учения вооруженных сил Азербайджана, которые пройдут с 15 по 18 марта, носят плановый характер и не создают рисков для стабильности и безопасности в регионе. Об этом заявила в пятницу на брифинге официальный представитель МИД РФ. Мария Захарова, отвечая на соответствующий вопрос, пишет ТАСС. Вы знаете, обычно военные учения Проводится всеми государствами Южного Кавказа, делается это на регулярной основе, и соответствующая информация заблаговременно доводится до заинтересованных сторон. И по имеющимся у нас данным, упомянутые учения носят как я уже сказал, плановый характер, направлены на совершенствование боевой подготовки войск и не создают рисков для стабильности и безопасности в регионе.